Хочу начать именно с продукта. То, что у нас обмен с превышением. Человек платит мало, но получает при этом много. Вот это я хочу вам четко донести эту информацию. И 10 долларов. 10 долларов человек платит ежемесячно. У него есть возможность, соответственно, с нами зарабатывать деньги. С нами зарабатывать деньги. Быстро строить команду. Так. И самое главное прокачиваться вместе с нами. Вот так вот. Давайте поговорим сейчас про продукт. Быстренько пробежимся. Сейчас, секунду, друзья. Вот так поправил. А они еще снизу. Сейчас секунду, друзья. Что-то у меня тут сбилось. Вот я говорю, первый раз, первый раз, ничего. Сейчас мы, друзья, немножечко руку набьем здесь в этой комнате. Хочу, чтобы все красиво было. Все Красиво будет у нас сейчас. Так, ладно, давайте так. Смотрите, за что человек платит непосредственно 10 долларов? 10 долларов ежемесячно. За продукт, в который мы вложили не то что душу, да, то есть мы вложили огромное количество, я не знаю, любви, денег, времени, внимания. Вот, потому что… Курсы, которые есть на нашей платформе, записаны максимально профессионалами. То есть каждый месяц, каждый месяц, кто не знает, мы добавляем по два новых курса. В ближайшее время вас ждет курс по криптовалютам обновленный. Вас ждет курс по, курс по торговле на бирже, да, то есть на крипто бирже. То есть, соответственно, будете учиться торговать. И курс по нейронным сетям. Да, то есть еще пару курсов у нас сейчас готовится. Так вот… Пожалуйста, для тех, кто не умеет навыки публичных выступлений, ораторское искусство да, то есть, почему я говорю о том, что а, наша компания, это как буст, как прокачка ваших партнеров, и как трамплин может быть использоваться. То есть, смотрите, человек заходит на 10 долларов, прокачивается, зарабатывает тысячу долларов, дальше вы уже можете направлять его куда угодно, да, то есть, какие-либо инструменты. То есть, логика очень простая: что наш инструмент, как магнит, который а, будет а, у, увеличивать вашу команду, ну, в огромное количество раз. Вот это важно понимать. Итак, навыки публичных выступлений. Финансовая грамотность, финансовая грамотность, психология денег, криптообучение. Пусть работает чат-бот это научиться создавать воронки с нуля, то есть качественные воронки в телеграмм с нуля, профессиональные, как удвоить свою энергию, да, то есть с помощью правильного питания, да, то есть, как пробить стеклянный потолок, как тревожность избавиться по стилю, да, то есть потому что нас встречают по одежке, как говорится, да. Сам себе астролог для тех, кто хочет научиться по звездам ориентироваться успех в твоих руках, продвижение личного бренда, антихрупкость, квест «Проживаю счастье», макияж даже есть, психология. То есть вы увидите, что здесь огромное количество разных курсов на разную аудиторию, потому что мы можем заходить в наш маркетинг через продукт. То есть понимаете, что вы можете звать в маркетинг не только эй, эй приходи к нам, у нас там куча денег, можно заработать», да, то есть, а приходи к нам, потому что у нас есть курс, который тебе поможет. Я вижу, что ты хочешь развиваться в рилс пожалуйста, у нас есть обучение по рилсам Если ты хочешь… Да, выйти в прямые эфиры, пожалуйста, у нас есть курс по прямым эфирам. Если ты хочешь стать специалистом в области НЛП, пожалуйста, у нас есть обучение по НЛП, понимаешь? То есть сейчас нейронные сети, пожалуйста, через нейронную сеть. То есть вы можете заходить через продукт. То есть я и говорю, что люди будут и так приходить, потому что в маркетинге пассивный доход есть. Все хотят пассив халяву какую-то и так далее. Понимаете? Соответственно человек, оплачивая подписку 10 долларов, выбирает любой курс и в течение месяца он ему доступен. Да, то есть потом он продлевает, прежний курс у него также будет оставаться или доступ будет закрыт, пока не решили точно. Вот, но все, скорее будем оставлять. Как бы, пускай человек смотрит, развивается, нет проблем. Помимо этого, помимо того, что человек поступал, получает доступ к курсам, я вам говорил, что у нас будут еще различные сервисы. Это только часть сервисов, которые вы сейчас видите. Конструктор лендингов, конструктор визиток, это понятно, то есть вы можете с создавать свой собственный сайт, свою собственную визитку там и так далее, то есть я не знаю сейчас, если я смогу а, вам быстро продемонстрировать, да? то есть вот вы здесь можете накидать свою визитку, да, то есть быстро сделать, а, а, ну, как бы сказать, вашу визитную карточку, скажем так. Вот. Конструктор лендингов тоже понятно То есть можете создать сайт Автоматизация в телеграм Что такое автоматизация в телеграм Теперь внимание, смотрите Я вам говорил о том, что у нас Основная фишка нашего маркетинга В том, что к нам заходят деньги извне Не просто перераспределение денег Внутри сети происходит да, То есть между партнерами А деньги заходят извне в нашу очередь, в наш маркетинг, соответственно, и эти деньги непосредственно распределяются между участниками, да, То есть, чтобы они быстрее выходили на выплату. Так вот, вот эти два сервиса автоматизация Telegram и автоматизация ВКонтакте. Смотрите, автоматизация Telegram сервис стоит 15 долларов на месяц, но вы получаете его бесплатно за подписку в 10 долларов. То есть уже, смотрите, отдельно сервис без, нашего, без нашей компании стоит 15 долларов на месяц. Если вы покупаете подписку у нас на сервисе, вы получаете его на месяц бесплатно. Это полностью а, автоматизированные воронки. да, То есть воронки под ключ плюс трафик в Телеграме. То есть вы можете на любую компанию брать и настраивать трафик. В том числе и на очередь, на наш маркетинг. Понимаете? То есть это инструмент, который позволит нам сейчас просто ну, выстрелить как надо да, то есть на рынке. Потому что огромное количество людей начнут а, в Телеграме активную вести деятельность, скажем так, да, то есть и мы выстрелим. Что это за сервис, узнаете в ближайшее время. Соответственно, автоматизация ВКонтакте, автоматизация ВКонтакте это супер СММ, супер СММ это лучший сервис ВКонтакте. Там та же история, там та же история, то есть сервис стоит там порядка ну что-то 10 долларов на месяц. Вы его получаете бесплатно у нас на первый месяц. То есть вы, покупая подписку, получаете уже здесь сервис за 15 долларов и здесь сервис за 10 долларов бесплатно на месяц и вы можете его пользоваться, настраивать, учиться, тренироваться. И дальше, если вам этот сервис понравился, если он для вас оказался рабочим инструментом, да, то есть вы можете дальше уже за деньги его продлевать отдельно от нашей истории. Но, если вы будете покупать этот сервис на второй, третий, четвертый месяц, мы получаем комиссию с вас. Где-то 20%, где-то 30%. Понимаете? С каждой вашей оплаты. И эти деньги возвращаем обратно в очередь. То есть, понимаете, если вам понравился инструмент, а это инструменты, которые не могут не понравиться, если вы работаете в сети в интернете. Соответственно, вы пользуетесь второй, третий, четвертый месяц, оплачиваете их уже отдельно. Да, то есть, потому что, ну, если сервис работает, почему бы его не пользоваться? Это как в рекламе, да, то есть, вложил 10 долларов в рекламу, а получил продаж на 20 долларов. Вот это рекламные сервисы прежде всего. То есть они должны приносить результат. Да? То есть они будут приводить автоматизация ВКонтакте, они будут приводить вам потенциальных. Как сказать, клиентов, партнеров, да, то есть на вашу страничку ВКонтакте, да, то есть сделать ее более популярной. Автоматизация в Telegram тоже самое позволит доносить вашу идею, информацию ну, до тысячи людей, до миллионов людей, понимаете? И это стоит адекватных денег там максимально дешево все. Понимаете? И какие у нас еще сервисы появятся? Мы сейчас ведем разработку на собственном VPN. В ближайшую неделю, аля 2 у нас появится собственный VPN. То есть хороший VPN, наш собственный, наша собственная разработка, да, то есть в рамках подписки мы его сделаем бесплатным, то есть а, при этом а, мы сейчас поднимаем собственные сервера, то есть а, скорость будет максимально качественная и самое главное, что максимальная анонимность будет, то есть ну, супер классный качественный VPN, да, то есть, дальше у нас чат-ботов появляется свой собственный, то есть а, тоже нам осталось буквально 5% доделать, мы выкатим наш собственный чат-бот, то есть а, любой чат-ботов, если вы хотите пользоваться его функционалом, он платный, у нас появится свой собственный Понимаете? И у нас еще будут появляться различные сервисы. Если у вас есть какой-то сервис, да, то есть, если вы являетесь владельцем, то есть, вы являетесь владельцем какого-то сервиса, если вам нужен трафик и у вас действительно качественный крутой продукт, приходите к нам. У нас есть сообщество, у нас есть люди, которые попробуют ваш продукт, да, то есть, вы должны месяц дать бесплатно. Вот если вы месяц даете бесплатно вашей подписки, да, то есть, если у вас дорогая подписка, вот, скажем, там 50-100 долларов, можете дать какой-то ограниченный функционал, да, то есть, но при этом вы да-да-да, uh, ошибка, потому что это еще меню пассив большое, Вектор. Uh, мы поправим это. У нас еще платформа в разработке, скажем так, мы еще не доделали. Вот, uh, поэтому это не финальная версия. <laughs> uh, понимаете, о чем я? То есть сбили меня немножко с меню. Uh, приходите к нам, и, соответственно, uh, мы предоставим вам наше сообщество. Да, то есть вы предоставите классный инструмент-продукт. То есть еще раз, друзья мои, давайте... За 10 долларов я хочу видеть чат секунду Еще раз: За 10 долларов человек получает сервисы, которые у нас есть на платформе, которые стоят дороже, чем 10 долларов. Получает один курс себе, да, то есть, который тоже стоит гораздо дороже там, я не знаю, в среднем, в Инстаграме, там, где не знаю, где в интернете, продают курсы такого качества, который у нас. Вот те, кто проходили качество, да, то есть, я знаю, ну про что говорю. То есть, мы в студии записывали эти курсы в профессиональной студии с профессиональными спикерами, да, то есть, у кого-то там два там, красных диплома, у кого-то там лицензия образовательная, кто-то работает там с государством, я не знаю там, то есть, ну. У кого-то там ученая степень, да, то есть у, у каждого из наших спикеров, да, то есть большой бэкграунд, большая экспертность. Вот, поэтому в качестве этих продуктов я максимально уверен, да, то есть вот и все, вот и все. И самая уникальная фишка, знаете, какая? Ну, вы сейчас прикурите. Друзья, слышно ли меня? Поставьте плюсик в чат, пожалуйста. Я, потому что чат молчит, я переживаю. Сейчас прикурите, а самой самое фишки-то, что если ваши люди будут заходить на предстарте на 10 долларов, да, то есть на подписку в 10 долларов, то с вероятностью 99% они эту подписку отобьют в первый месяц. Еще раз. Вы сейчас а, приглашаете людей. То есть, ой, еще раз. О. УТП. Уникальное торговое предложение. О. Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Это очень важно. Это очень важно. А. Если вы приглашаете человека сейчас на предстарте, он оплачивает 10 долларов с вероятностью 99%, что он эти 10 долларов в первый месяц вернет обратно и ничего не потеряет. Еще раз. Если вы пригласили человека сейчас на предстарте перед запуском очереди с вероятностью 99%, да, то есть 99,9, да, то есть, соответственно, что этот человек отобьет обратно стоимость подписки свои 10 долларов. То есть еще раз, он платит 10 долларов, получает доступ к сервисам, к обучению, и при этом у, а, у него есть возможность еще заработать не просто 10 долларов, 50 долларов в первый месяц, 100 тысячу. Если он займет топовую позицию, там десятки тысяч долларов в первый месяц можно будет заработать. То есть к чему я вам все это говорю? К тому, что у нас сейчас на предстарте, на предстарте у нас будет заруба. То есть смотрите, если у нас заходит 10 тысяч аватаров на старте, это значит, что первые 100 мест будут распределяться по тому, кто сколько пригласил. Если 20 тысяч аватаров, 200 мест, 30 тысяч аватаров, 300 мест. Понимаете логику? Сто тысяч аватаров будет вставать в очередь. Это значит, что тысяча мест будет определяться по тому, кто сколько пригласил. То есть, чем больше вы людей пригласили по своей реферальной ссылке, тем, соответственно, выше места в очереди вы займете. То есть, вы сами определяете, какое место в очереди вы займете. И логика очень простая, что а, первые сто позиций, я не знаю, это без пяти минут долларов миллионеры. Понимаете? То есть вы должны это понять. Что если вы просто займете топ, топовый... То есть по сути наш маркетинг, это маркетинг, в котором нужно рубиться со старта. Вот до запуска. Просто занять себе хорошее место своими аватарами. И потом просто его продлевать. И дальше вы можете уже соответственно на базе нашего инструмента, да, то есть приглашать людей, строить команду и дальше выстраивать свою стратегию, уже исходя из своего какого-то финансового плана и так далее. Но еще раз услышьте меня. У нас сейчас запускается инструмент, который позволит вам очень быстро собирать команду. Но очень важное уточнение, я хочу сказать, что мы делаем перенос из всех наших инструментов, которые есть. Из живой очереди, из ракетона и так далее. Но когда мы выкатим реферальную ссылку, у вас появится реферальная ссылка на приглашение, в этот момент только начнутся учитываться пользователи. То есть если вы сейчас приглашаете людей, допустим, через ракетон или через живую очередь, просто фиксируете их за собой по своей реферальной ссылке, то есть когда они будут оплачивать, они не будут считаться. То есть все должно быть честно по отношению к другим. У нас есть люди, которые с нами там два года строят команду, там три года там год строят команду. Да? То есть это будет нечестно по отношению к тем людям, которые а, только к нам сейчас присоединяются. Понимаете, я хочу, чтобы все были в равных условиях. Поэтому, поэтому а, будут учитываться люди, которые будут регистрироваться по ссылке из Social Lift. То есть из живой очереди 2.0. То есть когда вы возьмете ссылку из Social Lift и будете отправлять ее знакомым, друзьям, они будут переходить, регистрироваться, будут оплачивать и только тогда они будут засчитываться вам. Понимаете, реферальной ссылки сейчас нету, Мы скажем, когда реферальная ссылка появится. Поэтому, еще раз, у нас нет конкурентов, мы не конкурируем абсолютно ни с кем, потому что аналогов такому маркетингу, который у нас нету, ни у кого. Понимаете? У нас чисто обмен с превышением. Заплатил мало, получил много. Помимо э, того, что э, у нас есть классный офигенный продукт, да, то есть у нас еще есть непосредственно… Э, у нас есть еще непосредственно возможность заработать очень большие деньги. Да? То есть кто был в первую очередь, прекрасно знает. Поэтому ну, скажу сразу, да, то есть, что мы в интернете с 2019 года. да, То есть ни один проект мы не закрыли. Да? То есть все, что мы запускали, да, то есть, это каждый раз для нас новый level up, но мы не закрыли ни один проект. Да? То есть все работает по сей день, и те, кто работают, зарабатывают очень хорошие деньги. Вот и все. то есть, Это вы должны понимать. А, плюс самое главное преимущество еще то, что а, если вы на базе нашей платформы построите один раз команду, то есть а, вот это наша фишка, что вы сейчас построили команду, да, то есть а с нашим маркетингом, ну, построить, не построить команду, это невозможно. А, соответственно, допустим, 10 тысяч человек команда, да, то есть, ну, в глубину и так далее. Потом мы запускаем что-то новое, да, то есть, какой-то доп-инструмент, доп-маркетинг, либо у нас будет коллаборация с кем-то, да, то есть, либо какая-то партнерская интеграция, соответственно, вся ваша команда берет, переносится и все, и вы в моменте зарабатываете очень большие деньги. Вот и все. Давайте Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше вот сюда. Сейчас я тут поправлю. One moment, друзья. Так, ближе к маркетингу, скажем так. Ближе к маркетингу. Так, надеюсь, вы меня услышали про то, что я вам говорил, что сейчас предстарт – это самое сладкое время для построения команды. И у вас есть возможность сейчас очень быстро, очень быстро, соответственно, заработать очень большие деньги. Очень большие деньги. Итак, три источника активного дохода, три источника пассивного дохода, три внешних источника захода денег в систему плюс ежедневные розыгрыши подарков. Вот, поехали. Основной маркетинг, да, то есть основная живая очередь. То есть у нас есть с вами 30 уровней. Здесь часть денег, давайте я буду рисовать. То есть пул активных, пул активных ⁇ это непосредственно возможность зарабатывать каждый день. Супер крутой инструмент, об этом поговорим чуть позже. Соответственно, личная выплата, личная выплата, то есть вот этот раздел, личная выплата. То есть вы двигаетесь по уровням, да, то есть вот по этим уровням вы двигаетесь, соответственно, и получаете каждый раз, выходя на новый уровень, получаете себе а, бонус. То есть сначала 1 доллар, потом 2 доллара, потом 4, 5, 10, 15, 20 и так далее. То есть а, на каждом уровне, да, то есть вот с 1 по 5 у нас здесь трое толкают одного. Соответственно, здесь двое толкают одного. А, что это такое? Давайте я вам сейчас объясню, что такое трое, двое. Я немножко подготовился тут даже. Друзья, смотрите, у нас есть с вами уровни определенные. Я просто хочу, чтобы вы поняли. То есть У нас есть с вами Первый уровень, второй уровень, третий уровень, да, то есть там дальше. Дальше уже там шестой уровень идет, седьмой и так далее. Вот, то есть. На первом уровне, да, то есть трое толкает одного. Вот трое стоят, соответственно, один появился, вот этот один появился. Первый, кто стоял в очереди, первый, кто стоял в очереди, переходит на второй уровень, то есть переходит на второй уровень, занимает место, понимаете? То есть трое толкают одного. А, соответственно, дальше должно произойти магия, то есть должно встать еще три человека, три человека в очередь. И следующий уходит уже на второй уровень. То есть, понимаете о чем я? То есть, все встают в одну единую очередь. Все встают в одну очередь. И здесь три аккаунта, три аватара толкают один аватар на следующий уровень. На следующем уровне происходит то же самое. Да? То есть, три аватара, три аватара непосредственно толкают один на следующий уровень. На следующий уровень. Вот здесь, да, то есть начиная с шестого уровня, здесь уже два аватара, да, то есть два аватара толкают на следующий уровень. То есть, здесь э, с шестого по седьмой скорость будет очень большая, да, то есть потому что э, геометрическая прогрессия будет работать немножко по-другому, да, Но э, вы спросите, то есть, это же люди, которые встают в очередь, покупают подписку, соответственно, и это сложно, то есть э, нужно большое количество, то есть нужно большое количество аватаров которые будут толкать всю очередь, да, то есть это огромное количество людей с точки зрения цифр. Но здесь логика очень простая, то есть у нас один аватар, то есть один аватар, допустим, вот этот желтый, он создает каждый день, каждый день, он создает 4 технических аватара, то есть вот этот аватар желтый, да, то есть и любой, вот этот синий создает 4, то есть один аватар который находится в очереди то есть если у вас допустим один аватар на кабинете значит у вас он создает 4 технических аватара каждый день если у вас 2, значит 8 создаются если у вас 10 аватаров на кабинете это значит что вы каждый день генерируете 40 аватаров то есть вот от этого аватара да то есть смотрите, от этого аватара 4 аватара встают да то есть 4 аватара встают проталкивают условно всю очередь да то есть здесь аккаунты улетают на следующий уровень да, то есть на следующий уровень улетают. Вот. И что происходит дальше? Они сгорают, то есть они не занимают место в очереди. То есть они толкнули всю очередь и сгорели сразу же. Толкнули всю очередь и сгорели. Все. То есть логика очень простая. То есть а, движение будет большим. Почему? Потому что а, нам с вами важно понять, сейчас важно понять, что... Что вот здесь выплаты небольшие. То есть, вот так, а почему? Вот, вот тут, да? То есть, вот это выплаты небольшие, по сути дела. А, это в пул активных, прошу прощения. Ну, там суммы такие же. Суммы такие же. То есть, вот здесь суммы небольшие на выплату. Поэтому здесь скорость будет очень большая. Вот здесь скорость, конечно, будет чуть медленнее. То есть, скорость будет чуть медленнее, но опять же, эта скорость будет зависеть от нас. И а, как раз таки я хочу подвести к тому, что у нас будут внешние источники захода денег в систему. Давайте а, сразу, наверное, то есть я вам хочу просто объяснить, что у нас есть с вами, а, чем больше людей, тем больше технических аватаров появляется, которые толкают всю очередь. И вы двигаетесь просто по уровням, получая определенные бонусы. То есть на каждом уровне вы получаете определенный бонус. Давайте я вам сейчас пример просто из нашей старой очереди покажу. Сейчас секунду буквально, чтобы вы просто понимали. Так устройство захвата секунду вот а, это Наша первая очередь, которую мы запустили два года назад, за эти два года мы показали ну, супер крутые результаты. Да, то есть, а, Вот логика такая. То есть сейчас просто вот на цепочке какой-нибудь покажу. А, на какой-нибудь цепочке покажу. То есть вот человек достиг 12 уровня, 12 уровня получила премию 18 тысяч, плюс получила в подарок себе колонку. Да, то есть. А, на 11 уровне кто-то закрылся, получил премию 6000 плюс доп. аккаунт получил. На 10 уровне кто-то закрылся, получил премию 3000 рублей, соответственно плюс доп. аккаунт. На 9 уровне кто-то закрылся, получил премию, получил доп. аккаунт. То есть вот так вот. То есть один человек может встать в очередь, закрывается цепочка, и люди полетели с 7 на 8, с 8 на 9, с 9 на 10, 10, 11, 11, 12 и так далее. Вот, то есть это может быть, что технические, да, то есть юниты, то есть вы видите, у вас результат 2,5 миллиона рублей заработано в первую очередь кайф результат но это не самый большой результат кстати самый большой результат там по 10 миллионов по 10 миллионов при том что средний чек там вход 5 4 доллара 4 доллара вход да то есть в два раза меньше то есть вот вот так вот это выглядит друзья мои то есть видите переходит по уровням переход по уровням то есть движение по уровням идет вот надеюсь вы меня поняли Для тех, кому непонятно, вообще переживать не стоит, вообще переживать не стоит. Начнете понимать, когда начнете зарабатывать. То есть по этому поводу можете вообще не париться. Просто не париться, друзья мои. То есть ничего страшного в этом нет. Итак, смотрите, у вас происходит движение по уровням. То есть вы переходите с 6 на 7, получаете 2 доллара там, да, то есть потом 4 доллара, 10 долларов. Вот, то есть помимо этого, то есть помимо этого, помимо того, что вы получаете личные выплаты, вы еще получаете подарки вот на эту стоимость. То есть вы сначала получаете подарок за 10 долларов, потом получаете 4, 8, 10, 20, 30. То есть вот это криптоподарки, то есть вот это криптоподарки. Вы получаете а, монеты топовых блокчейнов на нашу партнерскую биржу. То есть мы вам прямо на кошелек в биржу отправляем эти монеты, вы можете их продать, можете докупить, можете торговать этими монетами, все что угодно. То есть мы вам от, от, отправляем там Космос, Полкадот и так далее, то есть топовые блокчейны. При этом мы еще вас обучаем, что что-то за блокчейн что-то за криптовалюта, для чего она нужна и так далее, то есть вы еще прокачиваетесь, вот, соответственно. Вот здесь, на этом уровне, вот на этом уровне вы получаете подарки, видите, 20 долларов плюс 20 долларов, 25 плюс 25. То есть а, это как раз система мотивации. Смотрите, у нас есть пул активных, который заставляет людей а, каждый день приглашать. И у нас еще вот есть такой, а, я не знаю, best jump как называть правильно, джампинг такой, а, хороший прыжок будет, да, то есть для людей, а, вот когда люди будут проходить с 11-15 уровень, а, большое количество людей будут приглашаться, да, то есть почему? Представьте, что вы двигаетесь, перешли на этот уровень, на этот, получили 1 доллар плюс 10 в подарок, 2 доллара плюс 4 в подарок, 4 плюс 8 в подарок, 5 плюс 15, ну, то есть 15 в подарок, 30 в подарок, 45 долларов в подарок получили, по сути. И вот здесь получается, вы получили личную выплату 20 долларов, и соответственно, вы еще получаете 20 долларов USDT на криптокошелек. То есть вы получаете 20 долларов на биржу. На биржу. Это топ-5 бирж мировых, чтобы вы понимали получаете на биржу 20 долларов и у вас включается таймер таймер вам говорит что если вы за 24 часа пригласите одного человека который оплатит по вашей подписке ну то есть по вашей реферальной ссылке подписку за 10 долларов вы получите 20 в подарок то есть, даже если вы не умеете приглашать, вы можете зарегивать фейковый аккаунт условно. Да, то есть вы тем самым поможете всей очереди продвинуться. Ну, кайф-кайф. Да, то есть, если вы умеете приглашать, ну вы просто пригласите и заработаете 20 долларов. Соответственно, если вы за 24 часа пригласили одного человека, вы забираете бонус 20 долларов. То же самое происходит на следующем уровне. Перешли на следующий уровень, вам сразу же выпал бонус 25 долларов, он автоматически отправляется вам на биржу. И система вам говорит, что если ты за 24 часа пригласишь еще одного в нашу очередь, ты получишь еще 25 долларов. Потом ты получ... Получишь плюс 50, плюс 75, плюс 100. То есть я надеюсь, это понятно. То есть по сути, чтобы вам пройти вот эти 5 уровней с максимальной прибылью, вам нужно каждый раз на каждом уровне по одному человеку приглашать. Дальше уже приглашать не нужно будет. То есть здесь у нас будут а, бонусы в виде техники, в виде а, ну там Apple Watch. А, короче, подарки разные. Там следующий слайд будет, вы поймете. А, соответственно, вы будете активно приглашать. На каждом уровне, то есть вот вы когда, допустим, вы перешли с 10 на 11 уровень, соответственно, система автоматически отправила 20 долларов, 20 долларов в пул активных, то есть в общак, скажем так, да, то есть где его поделят люди, которые умеют активно приглашать, да, то есть об этом поговорим чуть больше. То есть система автоматически отправила 20 долларов, вы автоматически получили 20 долларов на свой кошелек внутри нашего сайта. Плюс 20 долларов мы отправили вам непосредственно а, на нашу биржу USDT. Плюс включился таймер, вы можете дополнительно заработать 20 долларов. И соответственно 40 долларов в этот момент распределились на 10 уровней глубины. То есть на 10 уровней глубины. То есть по 4 доллара. То есть по 4 доллара. 4, 4, 4, 4, 4. 4 то есть вышестоящим наставником. То есть 10 уровней глубины. Я надеюсь, вы понимаете, какие это деньги, если у вас широкая юбка и у вас там в десятом уровне глубины, я не знаю, там, может находиться там 50 тысяч человек, 30 тысяч человек, 40 тысяч человек, неважно. Понимаете, насколько это огромные деньги могут быть. Вот. Поэтому на 10 уровней идет распределение. Мы с этим разобрались. Я надеюсь, это понятно. Если что-то непонятно, приходите на следующий эфир. Я буду… Мы сейчас каждый день будем проводить. Я буду разбор маркетинга, презентации делать. В общем, приходите. Каждый день у нас будет сейчас. Соответственно, три толкают одного, два толкают одного. Я надеюсь, смог объяснить. Если не смог, ничего страшного. Дальше еще раз. Завтра повторим и так далее. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Так, сейчас, секунду. Пул а, активных. То есть пул а, активных. Если вы а, сегодня пригласили одного человека, вы будете участвовать в распределении пул активных. Я хочу напомнить, что такое пул активных. Я хочу напомнить, что такое пул активных. Пул активных – это супер офигенный инструмент. То есть смотрите, у нас может быть так, что за сутки, за сутки у нас тысяча человек Прошла, ну, самый минимум я возьму, самый минимум. Тысяча человек прошла вот этот уровень. И тысяча долларов отправилась в пул активных за сутки. 700 человек перешли сюда. И еще 1400 отправилась. Соответственно, я не знаю, 500 человек по 4 доллара. Еще плюс 2000. Соответственно... 300 человек по 5 долларов, полторы тысячи, там я не знаю. И в итоге там, я не знаю, один человек перешел там на 25 уровень, два человека на сюда 4 доллара, То есть мы это все плюсуем за сутки. То есть это за сутки у нас произошло такое движение огромное. И мы это все плюсуем. И в конечном итоге мы понимаем, что у нас за сутки образовался банк. И вы его будете видеть у себя в личном кабинете. У нас будет такая, знаете, пул активных. То есть вы его будете видеть, какая там сумма непосредственно накопилась сумма за сутки допустим 200 тысяч долларов 200 тысяч долларов и это, эти 200 тысяч долларов распределяются на три сосуда да, то есть на три сосуда а, на первый уровень второй уровень третий уровень то есть три сосуда да, то есть, а, на первом уровне а, соответственно если вы хотите с него получать Одного приглашаете, и вы участвуете в распределении. Все. То есть пригласили одного человека за сегодня, и значит, что а, через сутки вы получите а, кусок от этого пирога. Кусок от, от этого пирога. Да, все в USDT, в долларах. То есть, ну, э -э -э -э. соответственно, получили кусочек от этого пирога. Если вы три дня подряд по одному приглашаете, вы уже участвуете в распределении второго уровня. То есть ваша прибыль будет больше. Потому что вы дисциплинированно, вы являетесь активным партнером, соответственно, вы должны больше зарабатывать. Потому что благодаря вам очередь движется. То есть все очень просто. То есть вы вносите вклад в очередь. Соответственно, вы от этого пула получаете чуть больше. Все очень просто. Соответственно, если вы 7 дней подряд приглашаете, если вы 7 дней приглашаете, вы непосредственно получаете самую большую прибыль. То есть вам 7 дней по одному приглашать, вы получаете самую большую прибыль. Если, соответственно, вы на восьмой день никого не пригласили, вы начинаете все заново. Начинаете все заново все очень просто но я хочу вам объяснить вот что друзья мои приглашать то в нашу очередь не обязательно то есть вы можете зарабатывать на полном пассиве если вы не умеете приглашать ничего страшного то есть вот логика такая что вот этот вот пул активных вот эта вот история с тем чтобы люди приглашали линейный маркетинг это все для того, чтобы помочь людям, которые не умеют приглашать, чтобы они тоже заработали. Мы считаем, что если человек заработает, он может делиться. За... Ну, то есть первый вопрос, который всегда задают: "А сколько ты заработал? Покажи, да? То есть и наши люди смогут показать, сколько они заработали, что они заработали и так далее. Вот, друзья, я пока чат не читаю вопросы. Давайте мы в конце разберем вопросы о а том, мы так долго будем возиться сейчас, еще много слайдов. И в конечном итоге, если человек никого не пригласил, ничего страшного у нас есть активные люди и пассивные люди да то есть но ну, и те и те будут приносить прибыль да то есть пользу э, нашему сообществу да то есть объясню почему да то есть э, пассивщики могут выполнять какие-то действия то есть вот, регистрация на наших партнерских сайтах да то есть э, и так далее и так далее а -а -а -а Поэтому, если вы не умеете приглашать, ничего страшного. Наш маркетинг как раз таки для вас, чтобы вы получили свой первый финансовый результат в интернете, даже если вы не умеете приглашать. Соответственно, пул активных. Понятно, как работает. Сложного ничего нету. Вообще ничего нету. Просто приглашаете, получаете, не приглашаете, не, не зарабатывайте. Все, все просто. Да, то есть, сегодня есть желание? Пригласил, заработал. Да, то есть, а, если видишь, что в пул активных собралась там сумма там, я не знаю, за миллион долларов ты такой, о! Сегодня хорошая хорошая сумма собралась. Почему? Потому что там кто-то перешел на большие уровни, закрылись большие уровни. У нас там 160 в пул активных, 1000, 80 тысяч в пул активных, 40 тысяч в пул активных. И ты такой, о, сегодня можно прям зарубиться в пуле активных. Но выиграют те, кто 7 дней подряд приглашал до этого. Да, То есть, потому что они больше кусок от этого пирога отрежут. Потому что они заслужили. Все очень просто. Вот это инструмент, который будет позволять очереди двигаться постоянно. Один из инструментов. Да, то есть, который будет заставлять очередь двигаться и через полгода, и через год, и так далее. И эта возможность как раз-таки а, вы людей позвали в очередь. Пока они ждут свою выплату, они тоже могут зарабатывать, понимаете? То есть, чтобы не ждать, а сразу же зарабатывать в моменте. Классно, классно. Подарки, друзья мои. То есть, здесь классика. То есть техника электронная, путешествия, подарки, подписка на нашу платформу Ракетон, там, где вы можете зарабатывать криптовалюту тонн, соответственно, автомобиль, квартиры, то есть все это, друзья мои, есть. То есть. Это будет рандомно, то есть рандомно вы на уровнях, где будет техника, я не знаю, кто-нибудь в CSGO играл, когда вы кейсы открываете, вот в CSGO, да, то есть вот примерно та же история. То есть вы нажимаете, и вам выпадает какой-то подарок, то есть вам может выпасть подарок, вот здесь вам может выпасть подарок от 150 до 400 долларов от 200 до 600 то есть условно от 200 долларов то есть вам может выпасть какая-нибудь колонка как xiaomi да там за 200 баксов либо соответственно я не знаю apple ipad к примеру может выпасть вот эти подарки мы вам будем покупать на ваших маркетплейсах и отправлять то есть практика у нас есть больше тысячи подарков мы уже отправили поэтому никаких проблем вот соответственно линейный маркетинг вот эта штука очень классная то есть линейный маркетинг 10 уровней я уже сказал и здесь наша задача – это, знаете, налог на богатых, скажем так в нашей системе налог на богатых. Логика очень простая. 10 уровней глубины, но первый уровень дается всем бесплатно, а второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. То есть открываются за деньги. Открываются один раз. Один раз открыли и постоянно с них зарабатывайте Да, то есть у нас есть партнеры, у которых большие структуры, большая глубина. Да, то есть и само собой в этом маркетинге они будут зарабатывать неприлично много. Да, то есть неприлично много со старта будут зарабатывать. Если, конечно же, вся их команда перейдет в новый маркетинг. Поэтому они так или иначе должны заплатить чуть чуть больше за вход в маркетинг мне кажется это максимально справедливо к новичкам мне кажется что это максимально справедливо а, ко всем партнерам да то есть потому что они нарабатывали структуру все это время да то есть и они будут зарабатывать себе то есть для них вот эта сумма отобьется очень быстро то есть не нужно переживать эта сумма очень маленькая чтобы отбить эти деньги я не знаю достаточно чтобы один человек там дошел до 20 уровня если там два человека дойдут там, до 15 3 там до 10 ну условно я говорю то есть а, это отбивается очень быстро при том что Тебе не важно, чтобы человек в первой линии перешел У тебя может человек там с 10 уровня глубины перейти Компрессия будет, не переживайте Все окей в этом плане, но эти деньги, которые вы оплачиваете, да, то есть партнеры с большими структурами, соответственно, эти деньги идут в инвестиционный пул. Что такое инвестиционный пул? Сейчас мы с вами про это поговорим. То есть, еще раз, если вы оплачиваете, вот эти деньги уходят в инвестиционный пул. Если вы не оплачиваете, вы получаете сообщение в бот о том, что упущена прибыль, какую сумму вы упустили, соответственно, и в конечном итоге эта сумма тоже идет в инвест пул. То есть линейный маркетинг для нас стратегический инструмент, который наполняет наш инвест пул. Инвест пул будет максимально прозрачный. Это Пул нашего сообщества это не наш с пул, да, то есть это ваш пул, это наш пул, и им будем распоряжаться вместе, друзья мои. Соответственно, пул будет наполняться каждый день. Я надеюсь, вы понимаете, да, то есть вот исходя из вот этих сумм, которые летят на 10 уровней глубины, что многие будут оплачивать вот эти 540 долларов, да, то есть, ну, представьте, тысячи человек оплачивают, ну, может, тысячи человек оплатить 540 долларов? Давайте так, тысяча человек оплатит 540 долларов, это 540 тысяч. Еще раз, понимаете о чем я? Если тысяча человек оплатит по 540 долларов, а у нас больше тысячи человек с огромными структурами, это уже 540 тысяч долларов в инвест-пул. Если мы берем эти 540 тысяч долларов, отправляем в инвестицию, допустим, стейкаем куда-нибудь, мы получаем процент от этого стейкинга и этот процент направляем обратно в очередь. Мы об этом с вами сейчас поговорим еще. Об этом хорошо поговорим. Плюс каждый день. Каждый день кто-то упускает прибыль. Эта вся прибыль собирается в инвестпул. Инвестпул. Вы эту сумму видите. Мы будем периодически показывать, куда, сколько мы получили, а от, от, что мы получили и так далее. Максимальная прозрачность. Поехали дальше. Двигайся в очереди бесплатно, то есть все очень просто. Если у тебя в первой линии ты приглашаешь в первую линию партнеров, они покупают аватары, соответственно, если у тебя в первой линии появился человек, он купил один аватар, ты получил скидку 10 процентов, то есть на один аватар. То есть условно тебе уже не 10 долларов нужно оплатить, а 9 долларов. Все очень просто. Если у тебя в первой линии 10 человек купили по одному аватару, это значит, что ты можешь один аватар не оплачивать вообще, то есть он двигается бесплатно у тебя. Мне кажется, классный подарок. То есть все очень просто. Ты можешь пригласить, я не знаю двух человек которые купят по 5 аватаров да то есть и твой аватар двигается в очереди бесплатно ты просто каждый месяц получаешь прибыль все очень просто да то есть исходя из движения в очереди классно классно то есть но если у вас допустим на кабинете 5 аватаров да то есть то вам нужна скидка в 500 процентов это значит что у вас в первой линии должно быть 50 аватаров то есть 50 человек которые купили 50 подписок ну или там 10 человек который по 5 или один который купил 50, но у нас максимальное количество аватаров на кабинет 13 то есть ему при этом нужно 4 кабинета будет зарегать. ну здесь понятно я думаю то есть на этом останавливаться не будет регулирую сам свою скорость то есть вы можете обгонять других партнеров да то есть но я вам скажу что это не супер прям а, не супер как сказать это не то что там x2 x3 от всего движения очереди нет то есть это на проценты то есть на 5 на 10 но в рамках а, долгосрочной истории это очень быстрое движение я вам скажу все очень просто. То есть, если вы активируете подписку в долгосрок, да, то есть, если вы говорите, ребят, мне все нравится, да, то есть, все, я готов с вами двигаться. Если вы оплачиваете один аватар свой на, допустим, на один год сразу, да, то есть, все, он будет двигаться один год. Пожалуйста, друзья мои, то есть, ваша скорость будет гораздо быстрее, то есть, ваша Скорость будет гораздо быстрее, что будет, да, то есть, если, допустим, вы оплатили на год, но при этом вы получаете скидку. Эту скидкой вы можете делиться, да, то есть, эта скидка будет как промокод. Вы сможете делиться, да, то есть, со своей первой линии, с друзьями, там, и так далее, то есть, ну, использовать ее как промокод для активации. Если у вас это и для себя, в том числе на 13, на 14 месяц, активировать и так далее. То есть в этом плане тоже переживать не стоит. Соответственно, если вы на полгода активируете один аватар, то есть ваша скорость будет быстрее, чем те, кто активирует на месяц. То есть все очень э, просто, все очень просто, э, с точки зрения логики. Да? То есть нам э, интересны партнеры, которые с нами в долгосрок хотят двигаться. Все очень просто. То есть, вот это сунул, вынул, э, пришел-ушел, вот это вот, да, то есть, история нам не особо интересна. Да, то есть, при том, что я не говорю, что вам нужно качать наш маркетинг. Да? То есть вы можете двигаться на полном пассиве. Да, то есть, ну просто приходите, продлевайте, соответственно, да, то есть, и просто будьте с нами на одной волне. Да, то есть, я не знаю как телеграм-канал, который вы подписаны, интересный какой-то, вы читаете какие-то новости, да, вот просто вот будьте с нами на одной волне, просто приходите на прямые эфиры, да, там, я не знаю, по возможности делитесь с кем-то информацией, да, то есть все, сам минимальные действие. поэтому партнеры, которые в долгосрок у нас в приоритете. Дальше поехали, небольшая у нас карьерная лестница, то есть все очень просто, если вы пригласили трех человек, то есть три человека под вами, соответственно, оплатили подписку, вы получили статус партнера. Получили статус партнер. Соответственно, и ваша скорость будет чуть-чуть быстрее. Если под вами три человека закрыли статус партнер, да, то есть пригласили три по три, вы получаете скидку, а, получаете 5% скорость, да, то есть плюс 5% скорости. То есть ваша скорость будет еще быстрее а, по отношению к другим а, партнерам, соответственно, и вы получаете. А, на один аватар это все, на один аватар. Наставник, если у вас в первой линии три консультанта, вы получаете на два аватара скорость 7%. Если вы лидер, соответственно, на три аватара скидку 10%. То есть а, все, что нужно в первой линии, три наставника. А, это фундамент, то есть это наши партнеры, то есть они здесь не получают какой-то финансовой выгоды, они получают именно а, в скорости движения, да, то есть чтобы они по уровням двигались чуть быстрее. Почему? Потому что это люди, которые взяли ответственность не только за себя, но и за других людей. То есть они а, продлеваются сами, контролируют, чтобы а, продлевалась их первая линия, контролируют, чтобы продлевалась вторая, третья, четвертая линия, зона ответственности, четыре линии глубины, да? то есть, соответственно, и от этого эти люди а, должны быть вознаграждены чем? Скоростью в очереди, то есть и да, скорость суммируется, то есть если вы оплатили на год, плюс, соответственно, вы находитесь в статусе лидера то у нас скорость суммируется там 10 плюс 10, скажем так. Да? То есть на 20% относительно всей очереди скорость будет двигаться быстрее. Да? То есть вы будете двигаться в очереди быстрее. Вот это важно понимать. Опять же, то есть, друзья мои, то есть это инструмент, который позволяет активных партнеров не просто заставить быть активными, да то есть а поддерживать свою активность каждый месяц. Если человек не выполнил статус, да, то есть у нас месяц заканчивается, да, там э, с 1 там, по 30, там, или с 1 по 31. -е. То есть, ну вот сейчас апрель закончится, начнется следующий месяц, май, да, май закончится, июнь начнется и так далее. То есть месяц, вот мы календарный берем. Соответственно, если человек не выполнил за этот месяц, он ну, то есть отлетает, да, то есть либо статус теряет, либо откатывается на один статус и так далее. То есть это не то, что один раз достиг, и все, нет. То есть это нужно поддерживать каждый месяц. И благодаря вот этой поддержке наша скорость будет двигаться гораздо быстрее. Все очень просто, помогая людям, которые не умеют приглашать, чтобы они двигались в очереди на полном пассиве. Следующий инструмент, который мы запускаем, это смарт-бинар, умный бинар, да, то есть с живой очереди разобрались, да, то есть это вся история была про живую очередь. А, умный бинар — это способ балансировать между новичками и старичками, да, то есть а, мне же важно, что а, я приглашаю людей, я зарабатываю с пула активных партнеров, и мне очень важно, чтобы люди, которых я пригласил, тоже зарабатывали, понимаете, то есть не просто же так я привез, да, как бы это грубо не звучало, какое-то пушечное мясо, да, то есть, Который будут оплачивать подписку. Мне это не интересно. Мне важно, чтобы люди, которых я пригласил, они заработали. Понимаете? Они могут зарабатывать на движении очереди, да, то есть, но для этого нужно время, да, то есть, потому что здесь они могут повлиять только на скорость, да, то есть, но все равно нужно время, чтобы двигалась очередь. Соответственно, он может зарабатывать с пула активных, да, то есть, активных вот Но я все-таки хочу, чтобы у него была возможность там, сорвать джекпот, скажем так, в, нашей, в нашем маркетинге. Да, то есть, и вот, как раз таки сорвать джекпот это что при перевороте бинара, да, то есть он окажется на самом верху. То есть вот эта история очень важна, что мы а, раз в какое-то время, я не скажу, может быть, это раз в месяц, может быть, а, это раз в два месяца, как-то слишком намудрено, вот я сейчас один комментарий только прочитал. Смотрите, я в, намудрено, потому что я вам сейчас рассказываю. То есть а, вот у нас есть крутой автомобиль. Он классный, красивый автомобиль, быстрый, спортивный автомобиль. Все, что вам нужно знать, вот вы должны его видеть внешне, да, то есть, и вам не нужно знать, как устроена трансмиссия, коробка передач, там, я не знаю, двигатель. Вам не нужно этого ничего знать, просто я вам сейчас показываю подкапотное пространство, и я вам пытаюсь объяснить. Да, то есть, что смотри, у нас здесь, я не знаю, амывалка заливается, да, здесь масло заливается, это двигатель у нас, это там, я не знаю, еще что-то, я в машинах не особо разбираюсь, понимаете, то есть, но логика очень простая, или компьютер, да, вот компьютер, да, то есть все, что вам нужно знать про компьютер, что у него есть монитор, клавиатура, да, то есть и системный блок. Да, то есть, а, а я вам сейчас пытаюсь рассказать, что у тебя там вот такая вот видеокарта 4090, у тебя там, я не знаю, оперативной памяти 150 гигабайт, там, терабайты и так далее. Для тебя это непонятно сейчас, да. То есть, но а, я просто хочу тебе рассказать: что у тебя под капотом, да, то есть, и в системном блоке твоего компьютера а, супер заряженные, заряженное оборудование, да, то есть, а, аналогов, которому нету. У тебя эксклюзивный, да, то есть э, системный блок или там э, машина. Вот, поэтому с точки зрения подкапотного просто тебе не надо этого знать, да, то есть, но я пытаюсь объяснить, чтобы люди понимали, да, то есть, как это работает. Но с точки зрения маркетинга вы просто будете заходить в личный кабинет, в разные разделы и просто будете видеть, как растет ваш доход, да, то есть, или вас, у нас будет система, умный помощник, который будет подсказывать, а что нужно сделать, то есть, мы тоже, мы сейчас плотно внедряем искусственный интеллект в нашу систему, то есть, которая будет анализировать вашу, Ваш кабинет и будет показывать вам, как, что вам нужно сделать сегодня в течение там, суток, скажем. да, То есть какое целевое действие позволит вам заработать денег прямо здесь сейчас, да, допустим. Или проконтролировать, там, чтобы кто-то проделал. Короче, все, видите, друзья мои, ладно, поехали дальше к цифрам. Соответственно, что у нас с вами есть? У нас есть с вами бинар. Вход в бинар стоит 3 доллара. 3 доллара непосредственно. Вот. Если у вас кабинет один, на один кабинет можно только один а, аватар в бинар. То есть, один аватар в бинар. То есть, одно место в бинаре. То есть, а, чтобы все были в равных условиях. Никаких треугольников, семиугольников у нас здесь нет. Да, то есть, все. Все. Все в равных условиях. Наша задача здесь не количество, а качество. Количество мы сами создадим. Поверьте мне, мы создадим в бинаре количество. Нам важно качество, соответственно, для того, чтобы лишний, чтобы ни у кого не было, там, у кого-то один кабинет, а у кого-то 10, да, там, кабинетов в бинаре. Да, то есть несправедливо будет. То есть наша задача уравновесить новичка и старичка, чтобы у новичка был шанс сорвать джекпот, заработать большие деньги. Да, то есть каким образом? То есть мы раз в какой-то период, будем переворачивать бинар раз два месяца раз три месяца раз четыре месяца да то есть мы вам об этом говорить не будем да то есть мы переворачиваем бинар и все, кто зашли в конце очереди, система, То есть искусственный интеллект определит, кто меньше заработал. да, То есть там разные коэффициенты у нас заложены. Там очень большая математическая формула. Но соответственно, искусственный интеллект определит, кто достоин больше всего оказаться наверху. Да, то есть из тех людей, кто зашел позже всех. да, То есть и она поставит эти аккаунты на самый верх. А под них уже кинет старичков, кто больше всех заработал. То есть система кинет вниз тех, кто больше всех заработал. Соответственно, все очень просто. Она тем самым уравновесит Но а, кайф в том, что еще в этот бинар летят клоны да, то есть, которые позволяют закрывать вот эти бинарные пары, то есть и старички тоже в бинаре будут зарабатывать, это не значит, что старички не будут зарабатывать, старички будут зарабатывать в бинаре, и зарабатывать будут достаточно, ну, то есть, я не скажу, что достаточно много, потому что там вход в бинар 3 доллара, это смешно, да, то есть, ну, давайте будем объективными, да, то есть это, ну, с точки зрения там через полгода, через год, да, то есть, когда мы будем переворачивать бинар, когда там у нас уже будут миллионы пользователей, да, то есть это огромные цифры, вот, но с точки зрения того, что вход 3 доллара, да, то есть это не нужно думать о том что там какие-то заоблачные цифры будут понимаете то есть бинарная пара сошлась вот здесь вы получили там доллар да то есть на этом уровне здесь бинарная пара то есть логика очень простая для тех кто не знает что такое бинар бинар это самый командный самый командный маркетинг который только может быть то есть Uh, так, мне там хостерор, не пишите, ничего. Смотрите, бинар uh, это самый командный маркетинг, который только может быть. Если линейный маркетинг, да, то есть мы говорим о том, что у вас в линейном маркетинге есть возможность заработать с 10 уровней глубины, с 10, то в бинаре вы можете заработать со всей глубины. То есть, неважно, какая глубина у вас будет. То есть бинар от слова би, да. То есть вы под вами две ячейки. Все. То есть, как только вот здесь uh, захлопнулась бинарная пара, и здесь бинарная пара, то есть, вот она закрылась бинарная пара. Вы получили, исходя из э, исходя из того, какое количество людей сейчас в бинаре. Если в бинаре находится примерно там, скажем, 200 человек, да, то есть 200 человек, это между вот этим и этим, да, то есть 200 человек. Это значит... ну, ой, неправильно нарисовал. То есть если, допустим, 200 человек в бинаре находится, это значит, что вы получаете исходя вот из этого, да, то есть 86 центов. То есть сюда 3 доллара зашло, сюда 3 доллара зашло, вы получили 86 центов. Соответственно, дальше пошли там бинарные пары закрываться, да, то есть может произойти так, что у вас, допустим, вот здесь объем, в, это, в этой объем 1000, допустим, 1000 баллов условно, и вот здесь где-то на глубине, да, то есть не обязательно, то есть просто вот встал человек, вот он сюда встал, да, то есть, но бинарная пара, исходя из... Этих двух веток она все равно закрылась. То есть у вас из этой тысячи а, минус 3 будет минус 3 балла, соответственно. И здесь у вас 0 будет, да, потому что это слабая нога. А, соответственно, и мы смотрим, что, допустим, это диапазон от 2000 там, до 4000 человек. Вы получаете там 55 центов. То есть 55 центов на полном пассиве. Ничего не понятно, но очень интересно. Да, примерно так у вас сейчас? Uh, смотрите: Бинар uh, это супер крутой инструмент, uh, это наша фишка. Uh, и логика в том, что бинар точно так же, как и очередь, будет двигать технические uh, аватары. То есть, если, в, если uh, в очереди технические аватары встали и толкнули всю очередь, и потом uh, испарились, как бы грубо говоря, да, то есть выполнили свою работу, и исчезли то в бинаре у нас технические аватары появляются, под новичками закрывают, соответственно, бинарные пары и при этом остаются. И тоже начинают на свой кабинет собирать деньги. И с этих денег, которые собираются, они уходят в общий пул, соответственно. И на эти деньги создаются новые технические аватары, понимаете? То есть задача какая этого аватара? Встать под новичка, захлопнуть бинарную пару, новичок получает деньги. Дальше, если, допустим, система определяет, что он мало заработал, да, то есть среди всех, кто а, пришел, да, то есть он меньше всех заработал, она дальше начинает выставлять под него бинарные пары. Соответственно, и на выше бинарные пары тоже идет начисление. На наши технические аватары тоже идет начисление. И они генерируют нам новые технические аватары. Дальше, смотрите, прикол. А, если кто-то купит себе на кабинет 10 аватаров то есть вы получите в очереди в очереди 10 непосредственно 10 технических аватаров, которые 10 основных аватаров, которые будут двигаться в очереди. То есть, если вы купите 10 аватаров, да, то есть подписку, 10 подписок на кабинет себе, да, то есть, то получится следующая история: вы получите доступ к 10 курсам, да, там, к сервисам, это все понятно по продукту. Вы получите 10 аватаров, которые будут двигаться в, в, в живой очереди и будут приносить вам прибыль, соответственно. Но в бинаре вы получите только один кабинет. То есть у вас 10 аватаров, а кабинет один, понимаете? А 9 а, мы забираем у вас и на а, виде технических клонов. То есть все в равных условиях. Мы у всех по одному. 9 мы забираем на, а, по сути, на технические клоны. Да. И эти технические клоны выставляем, а, соответственно, под новичков, а, которые будут находиться в вашей ветке. То есть все очень просто. А, вы тем самым помогаете своим новичкам, да, то есть чтобы они а, больше заработали. При том, что это новички могут быть там, в 20-30 уровне глубины от вас. Но это если ваша ветка будет, да, то есть ваша структура, то вы так или иначе, ну, представьте, 30 там, наставников выше, которые будут периодически помогать, а, прокупая больше. И смотрите, какой прикол. А, может ли быть так? Ну, смотрите. Фу, что мне важно вам объяснить? А, смотрите, если у нас 100 тысяч человек, 100 тысяч человек зайдет, 100 тысяч аватаров, неважно, 100 тысяч аватаров зайдет а, в первый, в предстарт в очереди, в предстарт в очереди, да, то есть это предстарт, предстарт. А, соответственно, из этих 100 тысяч аватаров у нас в бинар уйдет, допустим, 30 тысяч, да, то есть, а 70 тысяч, 70 тысяч. Это будут технические, то есть технические это клоны, которые будут а, вставать в том числе под этих... 30 тысяч, да, то есть, почему так произойдет? Потому что, ну, в среднем каждый будет брать себе там 3 подписки, 4 подписки, да, то есть, ну, мы считаем, что там средняя стоимость это 5 подписок, да, то есть на предстарте. То есть, это 20 тысяч человек, да, то есть, которые там по 5 подписок купят, да, то есть, но все равно мы только берем одну подписку, ставим в бинар, а 4 подписки так или иначе уходят в технические клоны. Дальше что происходит? То есть, это только предстарт. Соответственно, проходит один месяц. То есть проходит один месяц 30 дней там, 28 дней пускай проходит месяц за этот месяц эти 100 тысяч аватаров а, вырастают во сколько да там плюс я не знаю плюс еще 150 тысяч за месяц приросло ну самый минимум беру сам минимум беру да то есть из них опять 20 тысяч основныхста да то есть потому что кто-то 5 кто то 6 будет покупать 20 тысяч основных бинаров стало. Остальные создали технически, да, там 130, там пускай будет, 130 тысяч, там, неважно. Плюс, плюс, услышьте меня, услышьте меня. На следующий месяц вот эти 100 тысяч аватаров, которые зашли на предстарте, они продлевают свою подписку. А у них уже есть аватар, который стоит в бинаре. Это значит, что это 100 тысяч клонов. 100 тысяч клонов. Понимаете о чем я? А на следующий месяц у нас, допустим, 500 тысяч активных подписок, которые уже есть в бинаре. Они просто продлевают второй месяц, допустим, третий месяц, четвертый месяц там, своей жизни на нашей системе. Это значит, что 500 тысяч клонов улетает в бинар. То есть еще раз. Повторные покупки создают технические клоны. Люди, которые а, покупают больше, чем один технический аватар, создают клоны. А, клоны, которые встают в бинар, смыкаются под ними пары, забирают деньги с бинара, соответственно, а, помогая новичкам, но при этом они забирая тоже часть денег на себя, да, то есть генерируют новые технические клоны на эти деньги. Да, то есть, а, как бы а, множить, да, так размножает, скажем так. Плюс деньги, которые будут приходить с внешних источников дохода, тоже будут создавать технические аватары, понимаете? Поэтому это супер крутой инструмент, который позволит нам уравновешивать э, нахождение новичков старичков на нашей платформе. Вот. При этом вы будете видеть, при этом вы будете видеть, э, какое количество, э, какое количество клонов у нас есть для расстановки, потому что мы их не все будем разгружать, да, то есть мы их будем выставлять раз какой-то период, да, то есть вы будете это видеть наглядно все, все максимально прозрачно, все максимально прозрачно. По поводу бинара, что-то непонятно, приходите в следующий раз, будем разбирать еще сильнее уже с другой стороны какой-нибудь. Вот. поехали дальше, поехали дальше. Три внешних притока денег в систему. Вот здесь я хочу остановиться более подробно. Итак, поехали. Партнерские программы. Комиссия с бирж и других партнеров. Комиссия с бирж и других партнеров. Смотрите. У нас есть с вами, допустим, у нас есть с вами... А, запомнили? Первая. Партнерские программы. Первые партнерские программы. А, у нас есть с вами, допустим, 30 тысяч. Ну, то есть 100 тысяч аватаров это примерно там 30 тысяч. 30 тысяч активных пользователей на предстарте. Да? То есть в первый месяц это количество людей вырастет до 100 тысяч. До 100 тысяч. Если вот эти 100 тысяч человек или хотя бы какой-то процент от них, от этих 100 тысяч человек, допустим 30%, 40-50%, пройдут и зарегуются на нашей бирже, партнерской бирже. Да? То есть биржа крипто биржа соответственно биржа заплатит нам очень жирный процент то есть это может быть сотни тысяч долларов каждый месяц сотни тысяч долларов каждый месяц представьте себе даже если даже если это просто я не знаю 30 тысяч долларов каждый месяц биржа нам выплачивает партнерских вознаграждений что такое 30 тысяч долларов что такое 30 тысяч долларов? Это 3 тысячи подписок. То есть это 3 тысячи подписок. Понимаете? То есть мы берем эти 30 тысяч долларов, которые нам заплатили партнерские. И мы, соответственно, что сделали? Да, то есть на них создали по сути да, то есть 3 тысячи подписок, которые каждый из них генерирует по 4 технических юнита. да, там условно, Плюс один а, этот в бинар идет. То есть это получается, что у нас 3000 на 4 это 12 000, там условно технических клонов, которые летят в бинар каждый день на протяжении месяца. Да, то есть, и это 3000 соответственно, новых условно клонов в бинар. То есть это только один из примеров. Но эта сумма, которую я написал, она очень маленькая. Потому что это может быть сотни тысяч долларов, понимаете? То есть, если у нас интеграция пройдет все хорошо, а я уверен, что у нас пройдет все хорошо, то это будет прям а, жирный жир, будем так это называть. А, слышно хорошо, да, прошу прощения, это микрофон отодвинул. А, понимаете, о чем я? То есть, первое, интеграция с биржи. Почему люди, почему люди будут регистрироваться на бирже по нашей ссылке? Все же очень просто. Помните, я вам говорил, что люди получают вот здесь подарки. То есть подарки в виде блокчейн, криптовалют и получают вот здесь USDT на биржу. То есть если вы не зарегаетесь на бирже, вы не будете получать подарки. Поэтому если эти 30 тысяч человек, 100 тысяч человек пройдут регистрацию на бирже, да, то есть они получат все свои подарки. да, То есть получат все свои подарки, нет проблем. Но при этом биржа заплатит нам комиссионные. Хорошие комиссионные заплатят, понимаете? И люди, которые даже не умеют приглашать, за собой несут огромную, огромную пользу, понимаете? То есть наша польза, польза, понимаете, каждого, каждый человек. Потому что самое, сейчас самое дорогое на рынке ⁇ это внимание людей. Любые компании, корпорации готовы платить большие деньги за внимание людей, понимаете? То есть это самое дорогое сейчас. Поверьте, мне биржи платят очень много. Мы будем максимально прозрачно показывать, сколько нам заплатили, какую сумму, да, то есть личные кабинеты будем показывать. Нам скрывать нечего, да, то есть максимальная прозрачность. Я всегда вам говорил о том, что сила в простоте, сила в правде. Да, то есть в этом плане можете не переживать. То есть максимальная прозрачность. Мы покажем, какую сумму нам заплатила биржа. Эту всю сумму направим на покупку. То есть вы это все будете видеть, да, то есть вообще никаких проблем. Соответственно, это партнерские программы. Еще у нас тут родилась мысль какая. Я просто вам хочу донести, вот сейчас вот этим примером я хочу донести, никто же так не делал, вот никто же так не делал, то есть не просто перераспределение денег внутри сети между партнерами, а при этом заход денег в систему, причем очень большой, понимаете, очень большой. То есть даже просто одна биржа может там делать x50 к подпискам. Там у нас словно 50 тысяч подписок продлилось, да. То есть а на комиссионные деньги мы еще 25 тысяч можем подписок покупать, понимаете? То есть, которые просто толкнут всю очередь и исчезнут. Понимаете? То есть это насыщение маркетинга деньгами другое абсолютно. Такого ни у кого нигде не было. Но, смотрите, в чем сила сообщества, я хочу вам просто объяснить. Сила в людях, сила в людях. Смотрите, для примера, что мы еще сделаем? Мы создадим сейчас со старта 5 телеграм-каналов на разные тематики. Криптовалюта, нейронные сети, там бизнес, ЗОЖ, короче, неважно. Мы создадим 5 телеграм-каналов. У нас уже сейчас эти телеграм-каналы наполняются. Дальше, вы все подписывайтесь на эти телеграм-каналы. Это сотня тысяч людей, которые подпишутся на эти телеграм-каналы в обязательном порядке. Все, что вам нужно, нажать на кнопку подписаться. Плюс, если вы поделитесь со своими друзьями, то есть это супер классные каналы, современные телеграм-каналы, которые будут рассказывать про нейронные сети, про криптовалюту, да, то есть будут вестись экспертами. Но при этом реклама в телеграме стоит до хрена денег. Если это живые люди, не боты, а у нас живые люди, мы будем биться через все программы, которые только можно. Понимаете? И это сотня тысяч человек, которые подпишутся на наш телеграм-канал, да, то есть на наши телеграм-каналы, на 5 телеграм-каналов. Мы будем продавать рекламу. Если мы за месяц продали там рекламы, да, то есть э, 5 телеграм-каналов телеграм-каналов с общей аудиторией в каждом по 100 тысяч человек может генерировать от 30... Там до 100 тысяч до долларов. Если у тебя хороший отдел продаж, который находите рекламодателей на каждый день, соответственно, а мы знаем, кто наши рекламодатели. Если у тебя живая аудитория, то телеграм-канал может генерировать вот такую выручку. То есть мы просто сделали бесплатные телеграм-каналы, люди на них подписываются, мы с вами подписались все, мы своим друзьям, знакомым рассказали про эти телеграм-каналы, и, соответственно, мы же с вами продаем рекламу в этих телеграм-каналах и эти деньги возвращаем в маркетинг. Все. Вы не умеете приглашать, но нажать одну кнопку подписаться на 5 телеграм-каналов вы же сможете, понимаете. Вы же сможете порекомендовать. Это телеграм-каналы, еще раз, которые не про заработок. Они про криптовалюту, новости, про искусственный интеллект, про новости и так далее. То есть такие новостные интересные каналы, понимаете. И в конечном итоге мы там продаем рекламу. И эти деньги возвращаем обратно в маркетинг. Я вам только что объяснил, что если мы на 30 тысяч долларов продадим рекламу за месяц, это 3 тысячи подписок. Понимаете? То есть это 30 тысяч долларов, которые вернулись. Это чтобы эти 30 тысяч долларов завести в маркетинг, понимаете, нужно, чтобы 3 тысячи человек купили подписки. Мы вместо того, чтобы заводить новых 3 тысячи человек, мы эти деньги заработали с вами, просто выполнив простое действие подписались, порекомендовали и все. Один раз ты это сделал и все. И ты помог всему сообществу, всей команде. И себе помог, и своей команде помог. Потому что ты будешь двигаться быстрее. Ты быстрее будешь выходить на... Того... Тебе один раз только это нужно сделать. И вот пример силы сообщества, понимаете? То есть, вот я вам хочу объяснить, чем мы отличаемся, что мы одна большая команда. И все, что нам нужно, направлять эту команду в нужное место, чтобы вы за простые действия могли помогать сообществу. Нажал два клика, все. Там какая-то компания получила внимание для себя, получила какой-то актив, да? То есть, а мы за это получили комиссию. Эту комиссию вернули. Все очень просто. Понимаете? Поэтому... Вот в этом наша уникальность маркетинга, понимаете? То есть я вам просто два примера сейчас рассказал. Это крупная биржа и это телеграм-каналы. Дальше а, партнерки какие еще, супер-смм, вот этот вот телеграм-сервис да, то есть для прокачки. То же самое. То есть вот я вам два сервиса показывал сегодня и рассказывал, что они будут платить нам комиссию со всех повторных покупок мы также будем показывать вам личный кабинет, какую сумму нам перевели. Да, то есть условно. Если даже эти партнерские программы будут генерировать, там, я не знаю, там 10 тысяч долларов в месяц. Да, то есть а, вот такие мелкие компании. Это тоже тысяча подписок. Тоже тысяча. Чтобы эту 10 тысяч заработать, нужно, чтобы тысяча человек зашло по подписке в 10 долларов. А можно просто, да, то есть пользоваться классными сервисами. Нам платят комиссию, соответственно, мы эту комиссию возвращаем. Круто, круто. Поехали дальше. Инвестиционный пул. То есть вы только вдумайтесь, вы только вдумайтесь, понимаете? Вся команда будет работать на то, чтобы у нас был максимальный актив, мы зарабатывали с рекламы, мы зарабатывали оттуда, возвращали деньги. Дальше, и у нас есть инвестиционный пул, который собирался за счет кого? За счет лидеров сильных, да, то есть этот инвест-пул будет расти каждый месяц с нереальной скоростью, с нереальной скоростью. И те люди, кто в долгосрок, с каждым разом, Будут радоваться с каждой новой подпиской. Да? То есть, а, когда будут продлевать, да, то есть на пятый месяц, на шестой, на седьмой, так или иначе, понимаете? А, почему? Потому что инвест-пул к тому моменту будет просто раздут до огромных масштабов. Это инвестиционный пул, который, я не знаю, в первый месяц соберется миллион долларов. На следующий месяц этот инвест-пул будет уже 2 миллиона долларов, потом 3 миллиона долларов, 4 миллиона долларов. С каждым месяцем этот инвест-пул будет расти. Мы этот инвест-пул направляем. То есть, ну вот представьте, там пришли люди, там пришел, вышел, ушел, вышел, там, да, то есть, грубо говоря, да, то есть э, таких же людей много, да, то есть, ну окей, мы за счет вас будем пополнять инвест-пул в том числе. Да, то есть, э, но люди, которые в долгосрок выиграют. И этот инвест-пул мы с вами направляем. Мы станем э, валидаторами сети тон, допустим, да. То есть, логика очень простая: направить этот инвест-пул максимально безопасно. Никаких хайпов, финансовых пирамид, вот этой вот шляпы. Никакой. Да, то есть, только сильные проекты фундаментальные проекты, да, то есть а, все, что связано вот с криптой, около крипто и так далее, да, то есть это в основном а, стейкинги, а, развертывание своих собственных нод, да, то есть а, будем валидаторами, будем развертывать свои ноды собственные и так далее, то есть и в долгосрочной перспективе это огромные-огромные деньги, вы даже не представляете какие, да, то есть инвестиционный пул, это как сложный процент, он начнет раскрываться примерно через полгода после того, как мы начнем его задействовать, да, то есть он будет наполняться, наполняться и будет постоянно расширяться, да, то есть, если он будет слишком раздут, да, то есть что мы, ребята, скажем, мы уже капитал, мы таким капиталом не можем управлять. Давайте мы там, я не знаю, там 20% этого инвестиционного пула сейчас а, сделаем там промо какой-нибудь и качнем нашу очередь, допустим, и там, пустим их в технические юниты на движение, к примеру. Такое тоже может быть. То есть мы с вами будем сами управлять этим инвест-пулом. Да, то есть, а, если мы понимаем, что он уже раздут, допустим, мы его немножко сдуваем, да, то есть, соответственно, чтобы нам было комфортно управлять, да, то есть, если мы понимаем, что все окей, да, то есть, нам инвест-пул приносит хорошую доходность ежемесячно, да, то есть, и он растет с каждым месяцем, еще больше принося, да, то есть, сложный процент накладывается, мы такие, о, классно, офигенно, да, то есть, просто живем на вот эти комиссии, которые будем получать, да, то есть, и на инвестиции, да, которые этот инвест-пул будет приносить. То же самое, то же самое. Ну, представьте себе. У нас инвест-пул будет 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов. Да, то есть 10% годовых, да, то есть, это там, ну, 10 это мало, там 20% годовых, да, в среднем. 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов, понимаете, в год. Просто инвест-пул может приносить. Да? То есть, ну, он с каждым разом будет расти, понятно. Но представьте себе 2 миллиона долларов. Что такое 2 миллиона долларов за год? Да? То есть мы должны с вами взять 2 миллиона долларов, условно, просто как пример сейчас. Берем 2 миллиона долларов, делим на 12 месяцев, это 166 тысяч, и делим с вами на 10 долларов, это 16 шесть подписок каждый месяц. То есть, добавьте к этому, то есть представьте себе, у нас с комиссии пришло, там с партнерок пришло, там с рекламы нашей телеграм-каналов пришло, соответственно, и деньги пришли с инвестпула. Сумма охрененная получается, понимаете? и мы эти деньги пускаем обратно в очередь. Ну, космос же, понимаете? То есть, и таких инструментов будет очень много. Опять же, максимально прозрачно, все это будете видеть, ничего как бы утаивать не собираемся, да, то есть, соответственно, будете все видеть, все будет прозрачно максимально, отчетность и так далее, то есть, никаких проблем. Комиссия с игровых механики лотерей, она стоит на третьем месте, но я вам скажу так, по доходности это будет самая доходное. Короче, комиссия с игровых механики лотерей, будет приносить прибыль в очередь гораздо больше, чем все вместе взятые инструменты. Понимаете? То есть вот я вам говорил сейчас большие цифры, да, там и так далее. Но это все мелочь по сравнению с тем, что будут приносить комиссии с игровых механики лотерей. Поверьте мне. Просто поверьте мне. То есть мы будем делать различные лотереи, розыгрыши и так далее. То есть розыгрыши автомобилей. Блин, показать вам, не показать. Не, не буду показывать, чтобы какая-нибудь интрига осталась. Скоро увидите сами. Uh, у нас будут различные турниры с вами проходить. То есть, uh, то есть короче, логика такая сделать, чтобы... Uh... Пребывание в очереди было по кайфу, чтобы было просто, знаете, как, ну, весело, чтобы было, как бы, знаете, чтобы вы постоянно получали какие-то эмоции. Не только от движения, от заработков, да, то есть, ну, и просто развлекались. Я говорил о том, что у нас с вами будут различные игровые механики, то есть, красное-синее мы запустим, угадай число запустим, турнир по камень ножницы бумага, то есть, представьте, мы сделаем самый большой турнир пока камень ножницы бумага, просто миллион человек. Будет там рубиться за призовой фонд в миллион долларов, к примеру. Да, то есть, просто по доллару все скинулись, призовой фонд в миллион долларов. <laughs> Турнир по камень, ножницы, бумага. Офигенно, офигенно, понимаете. А, и просто там друг против друга играешь. Соответственно, у тебя там камень, ножница, бумага, да, к примеру, и таймер. Соответственно, все победил. На следующий уровень перешел. Победил, на следующий уровень перешел. Как бы простота. Ну, просто же, максимально просто, да, то есть, но при этом 80 на 20, 80 процентов призовой фонд 20 процентов на ускорение в очереди. Пожалуйста, турнир по красному-синему то же самое. Представьте себе, да, то есть для тех, кто не знает, что такое красный-синий, это прикольная игра, то есть это прикольная игра, где нужно рубиться, математически понимать, да, то есть выстраивать какую-то стратегию для себя, но мы поняли одну простую вещь, что каждый день эта игра не нужна, да, то есть это нужно проходить в виде турниров, представьте себе. 5 долларов, все скидываются по 5 долларов. У нас призовой фонд там 100 тысяч долларов. Все. И кто больше там за час, за два сможет заработать в красном, синем, да, то есть а, этот призовой фонд делится там на 100 участников, к примеру. Короче, зарубы будет а, заруба будет очень мощная. Заруба будет очень мощная, понимаете? Поэтому а, поэтому, друзья мои, а, вот это направление будет приносить самые большие комиссии самые большие комиссии которые будут возвращаться в живую очередь и самое главное что это история с развлечением да то есть тем чтобы просто а, кайфовать от живой очереди а, царь горы да то есть царь горы это один из инструментов да то есть движение очереди опять же то есть для тех кто не понимает что такое это тоже способ такой маркетинговый инструмент который позволит рубиться да то есть а, за приз короче Увидите, как он будет работать в очереди непосредственно. Сейчас не хочу уже объяснять, тяжело, полтора часа. А, промо, а, соответственно, многие спрашивают меня, по какой стратегии лучше заходить, да, то есть, из меня такой себе советчик, а, спрашивайте своего наставника, да, то есть, он вам посоветует какую-то стратегию, по которой он будет заходить, и так далее. Но а, я могу сказать так: что если бы я заходил, если бы я заходил а, на старте, да, то есть в очередь, а, соответственно, я какую бы стратегию выбрал? купить как можно больше аватаров на старте, чтобы попасть в хорошие места в очереди. И условно я купил бы там 10 аватаров, 20, по возможности у Колки есть, 20-30 аватаров, да, то есть увидел бы, что вот эти 10 аватаров у меня заняли хорошие позиции, да, то есть по возможности я бы продлил бы там 1, 2, 3 на год, к примеру, да, то есть остальные продлевал бы каждый месяц, да, то есть вот такая история, то есть она мне нравится больше всего. В рамках этого у нас есть промо, что если вы на один кабинет получаете себе 10 аватаров, вы получаете 3 аватара в подарок, как бы мы… Вот эту на старте несправедливость урегулируем тем, что несправедливость а, того, что вы в бинаре получаете только один аккаунт, а 9 создают технические юниты. да, То есть мы вам компенсируем это за счет того, что вы три аватара получаете в подарок. То есть вы эти 30 долларов получите тремя аватарами. Поэтому пром пакет покупать гораздо выгоднее. Купил за 100, получил а, по сути на 130 долларов. Но нужно понимать, что эти аватары нужно продлевать каждый месяц. Понимаете, очень важно это понимать. А, платежных систем будет очень много. Вы сможете пополнить с MetaMask, с Траст с любого крипто-кошелька сможете пополнить а, с банковской карты любой, а, ну, то есть давайте так, с кошелька без комиссии, да, то есть, а, или там минимальная комиссия какая-то за транзакции. Вот, а если вы а, пополняете там с банковской карты мастер MasterCard, там уже комиссия будет а, платежной системы, с которой мы будем работать, да, то есть, поэтому смотрите сами. А, Три стартовых пакета, понятно, розыгрыш до 10 автомобилей, да, то есть вот как раз-таки стратегия с тем, чтобы купить как можно больше аватаров на кабинет со старта, это еще и шанс выиграть для себя автомобиль выиграть для себя автомобиль. Каким образом будет автомобиль разыгрываться? Как только 10 тысяч аватаров встали в очередь, то есть мы когда ведем оплаты, как только 10 тысяч аватаров стало, мы тут же разыгрываем автомобиль, автомобиль будет разыгрываться максимально честно, максимально честно, вы увидите, как это будет происходить, но соответственно у каждого из вас будет шанс выиграть, то есть вот 10 тысяч человек зашли, шанс один к 10 тысячам, что вы выиграете автомобиль, если у вас там условно 10 аватаров, шанс там один к 1000 получается, что вы выиграете, да, то есть, чем больше у вас аватаров, да, то есть, зашли вот в эти 10 тысяч, тем, соответственно, вы увеличиваете свой шанс на то, чтобы а, именно вы забрали автомобиль, да, то есть, но в любом случае даже один к тысяче шанс, это, ну, такой хороший шанс, надо попасть прям. Вот, а, соответственно, а, Hyundai Elantra хорошие автомобили, да, то есть, соответственно, а, и не просто автомобиль вы выигрываете, вы приезжаете сюда ко мне в Дубай. Да, то есть я вам вручу автомобиль именно здесь, и не просто вы приезжаете, а со своим наставником пролетаете. мы вам оплачиваем полностью поездку в Дубай, да, то есть хороший пятизвездочный отель, соответственно, проживание здесь вместе со мной, побудете, с моей семьей гриль сделаем, я не знаю, классно проведем время, я вам покажу Дубай экскурсию, запишем классный видеоролик, получите автомобиль и, соответственно, поедете в свою страну, вот, все очень просто. 10 автомобилей я надеюсь, что мы разыграем на старте. То есть все, что нам нужно, это 100 тысяч аватаров, чтобы стали в очередь, тогда 10 автомобилей мы разыграем. Если вдруг так получится, что у нас 150 тысяч аватаров или 200 тысяч аватаров залетит на старте, соответственно, 15-20 автомобилей разыграем. Все очень просто. Все очень просто, друзья. Все зависит от нас самих. Вот. Еще есть пункт с благотворительностью, да, то есть для нас социальная нагрузка, ну, максимально важна, да. То есть я уже говорил в прошлый раз о том, что у нас будет благотворительность а, какая? То есть при каждом выводе денег система будет у вас спрашивать, хотите ли вы а, пожертвовать на благотворительность. И тут по желанию хотите. жертки хотите, нет? То есть можете какой-то процент поставить, что там 5% с каждой выплаты себе, допустим, можете отправлять на благотворительность. Опять же, это а, по собственному желанию, но эти деньги мы будем направлять детям из неблагополучных семей, из многодетных семей, да, то есть а, которые а, показывают а, хорошие результаты в спорте, либо в учебе, да, то есть и наша задача — Создать сильное наследие, то есть помочь этим ребятам раскрыть себя, раскрыть свой потенциал, да, то есть через а, какую-то финансовую помощь, да, то есть в виде премии, либо в виде а, покупки какого-то оборудования, да, то есть если есть какой-то супер крутой спортсмен, да, к примеру, мы можем купить суперкрутую экипировку ему, к примеру, да, то есть если есть там какой-то отличник, к примеру, да, то есть, но при этом а, он учится на одни пятерки, к примеру, да, то есть, но у него нет компьютера дома, да, то есть мы можем позволить себе купить этому человеку компьютер ребенку, да, то есть, то есть, мы возьмем на попечение, там, я не знаю, тысячу, там, ну, по возможности, да, то есть будем периодически выплачивать им премии от нашей компании, вот, и будем поощрять таким образом. Кто хочет, будет принимать участие, да, то есть истории будут выкладываться непосредственно у нас в личном кабинете, да, то есть все будем показывать вам, вот, но это классно, это классно, когда ты в этой жизни делишься и помогаешь действительно нуждающимся, вот, и я говорил, почему мы выбрали именно помощь ребятам, которые в этой жизни стараются, да, то есть а, потому что наша задача — создать сильное наследие. Вот такая вот занимательная история, друзья мои, у нас с вами на полтора часа, у нас с вами на полтора часа. Я очень надеюсь, что вам все понравилось, давайте быстренько сейчас пишите вопросы, и я постараюсь на них а, максимально ответить. Первая живая очередь остается, а Светлана, да, с ней ничего не будет происходить, да, то есть а, она полностью в ваших руках, да, то есть а, вы сами регулируете скорость и так далее, а вот, а, Многие спросят, да, что такое живая очередь первая и так далее, то есть, ну, смотрите, мы с 2019 года, 2019 года, и не ошибается тот, кто ничего не делает, скажем так, да, то есть вот в Силиконовой долине в Америке, если ты стартап, если ты только запускаешь свой бизнес, вероятность того, что тебе дадут инвестиции равна нулю. Если ты один раз обкакался, да, то есть и запускаешь второй свой бизнес, то шансы на то, что тебе дают, дадут инвестиции, он гораздо больше. Если ты запускаешь уже десятый стартап, условно, то шансы на то, что ты привлечешь инвестиции, очень большие. То есть а, там а, любят, да, то есть а, людей с опытом, да, то есть которые а, не побоялись, сделали да, то есть, но не побоялись ошибиться. Вот у нас история примерно такая же. То есть мы создали первую матрицу, просто гейм, соответственно, и поняли, что эта матрица деревянная. То есть мы увидели огромное количество ошибок, которые там а, нас совершали и так далее, да, то есть и в конечном итоге мы сделали апгрейд, левелап для себя. То есть мы сделали новую матрицу, которая, у которой уникальный продукт. Ну, короче, мы сделали... То есть первый раз мы сделали, для нас это был первый опыт, да, то есть мы понимаем, что мы ошиблись, мы понимаем, что мы а, сделали не то, что мы... То есть ты уже набрался опыта, да, то есть все, мы сделали новую. Старая матрица работает, просто гейм, мы ее не трогаем, она развивается, кто хочет зарабатывать, да, то есть мы ничего не закрываем. Но при этом мы создали новый продукт для себя, да, то есть который усовершенствует. То же самое с живой очереди. Мы запустили живую очередь в 2021 году, 7 апреля, если не ошибаюсь. Соответственно, и... Это наш был первый инструмент. Ничего подобного никто на рынке до этого не делал. Мы первые кто-то сделал. Соответственно, за эти два года, что у нас был этот маркетинг, да, то есть он принес очень хорошие деньги людям. да, То есть мы 522 миллиона выплатили в сеть, выплатили кучу подарков и так далее. Но а, сейчас объясню логику. Мы поняли слабые стороны этого маркетинга. И сейчас то, что я вам показал, мы все эти слабые стороны перекрыли да, то есть и усилили этот маркетинг многократно. Вот нету ни одной слабой стороны у этого маркетинга, да, то есть и внешние источники, и пулы активных, и линейный маркетинг, и инвест пулы и так далее. То есть это все а, в совокупности дает такой гибрид, да, то есть а, который делает этот маркетинг уникальным, да, то есть а, полностью сбалансированным, а, в котором, соответственно, а, и вы, и ваши новички смогут зарабатывать а, хорошие деньги, понимаете. Поэтому Здесь нужно понимать, да, то есть, что э, мы не боимся, мы не боимся ошибаться, мы не боимся признавать свои ошибки, да, то есть. Но люди, которые идут за нами, да, то есть э, мы четко понимаем, что это наш самый главный актив, да, то есть, и э, сообщество создать, да, то есть людей, как бы. Доверие людей это самое важное, вот так хотел бы сказать, да, то есть, и мы все это время, да, то есть, всегда были максимально прозрачны, открыты, да, то есть, все партнеры знают, что я в чате постоянно нахожусь, да, то есть, сам отвечаю лично, по возможности в личных сообщениях тоже отвечаю всем, да, то есть вот, но как бы. Мы двигаемся дальше, для нас это новый шанс, новый шанс, новый шаг, новый левел-ап, да, то есть, соответственно, и я уверен, что именно с этим маркетингом мы сейчас выстрелим очень сильно, но не без вашей помощи, друзья мои. Я понимаю, что сегодня презентация была максимально сложная для вас, да, то есть, потому что я много чего говорил, технических то моментов, чего-то непонятного, да, то есть, но поверьте мне, сейчас самое лучшее время для приглашения, самое лучшее время для приглашения. Поэтому сейчас самое лучшее время для приглашений, да, то есть для того, чтобы нарастить свою команду и занять достойное место в очереди, чтобы вы заработали в этой очереди как можно больше. Да, то есть я вот сегодня хотел вам донести именно это. Еще раз хочу повторить, что люди, которых вы сегодня будете приглашать на предстарт в очередь, соответственно, если они будут оплачивать подписку в 10 долларов с вероятностью 99% и 9%, десятых, что они отобьют деньги за эту подписку. Для вас это беспроигрышная история. Понимаете? То есть человек получит ценность, да, то есть и у него будет возможность, шанс занять в очереди топовую позицию и заработать дохренища денег, просто дохренища денег, потому что мы в этом маркетинге идем в долгосрок, да, то есть нам неинтересно запустить на предстарте и потом, знаете, нет, здесь мы наоборот будем наращиваться, то есть вот сила нашего маркетинга в том, что неважно Будут заходить люди через полгода в эту очередь или не будут заходить люди в, через полгода в эту очередь, потому что у нас все равно останутся комиссионные, у нас все равно останется инвест инвестпул, который будет работать на тех людей, кто будет оставаться в очереди, понимаете? Поэтому, поэтому, друзья мои, не упускайте возможность, которая перед вами открывается. Николай, когда старт и когда будет доступна новая ссылка? Стартуем мы в первой половине мая, то есть... Ну, до 15 числа мы уже точно официально запустимся. Ссылка появится, может быть, через неделю, может быть, через три дня. Да, то есть, друзья, то есть ссылка появится в любой момент. Мы не объявим о том, когда появится ссылка. Я вам скажу так, что мы сейчас готовимся к рекламной интеграции, да, то есть у нас запускается реклама сейчас, то есть рассылка на миллион человек. Наша база 400 тысяч человек, да, то есть вот мы сейчас готовимся к этому. Вот. Для нас это очень важно, да? То есть, чтобы сейчас о запуске узнало как можно больше людей. Поэтому у вас сейчас очень мало времени для того, чтобы <свестить> оповестить людей. Либо мы сделаем это за вас. Михаил, это в итоге вход по, максимум, по максимуму получается 100 плюс 120 плюс 540 плюс 3, правильно. Так, смотри, вход по максимуму может быть следующий. Ты на предстарте заходишь просто на 100 долларов и получаешь 13 аватаров. Соответственно, дальше из них смотришь, какие у тебя заняли топовые позиции, и каждый из них можешь продлевать а, на 120 долларов. То есть у тебя, условно, там 5 заняло топовые позиции, все, 5 можешь продлевать на год сразу, к примеру. Либо у тебя стратегия а, такая, что ты, допустим, одним аккаунтом двигаешься, а остальные дополнительные аккаунты. То есть здесь разные стратегии. Блин, мне сложно тебе сказать, какая будет правильно, но вот мне кажется, что самое правильное – это все равно зайти сначала количеством, а потом из количества проявится качество. И вот с этим качеством уже работать. Вот. Сила в простоте, сила в единстве. Да, вот мы сейчас поменяем этот слоган. Сила в простоте, сила в единстве моя. Да, то есть мы едины, мы непобедимы. Слоганами будем разговаривать. Слоганами будем разговаривать. Вот. Блин м mm -hmm. Тут видишь, Михаил, в чем еще вопрос? Ты говоришь 540 долларов. Допустим, если у тебя команда только на трех уровнях, зачем тебе сразу 10 уровней открывать? Понимаешь? То есть ты можешь открывать уровни по мере того, как растет твоя команда в глубину. Если ты понимаешь, что у тебя команда сейчас на четвертом уровне, ты можешь плюс один уровень открыть. Допустим, шестой уровень открыть. Да, то есть потом заработал денег, с этих заработанных денег до открыл себе уровни. Да? то есть не то, что со старта своими собственными заливать. Да, то есть а заработанных денег заливать. То же самое. То есть ты посмотри, увидел, да, то есть какие аватары тебе начали приносить в первый месяц хорошие деньги. С этих денег можно сразу же и апгрейды делать, да, то есть сразу на полгода, на год, да, то есть вот и все. Друзья, нет вопросов больше? Нет вопросов? Все. 1 час 40 минут. Спасибо вам большое. Все, кто присутствовал сегодня на этой разбор маркетинга, завтра у нас с вами тоже будет, ну, разбор маркетинга, презентации и так далее. То есть приглашайте своих друзей, знакомых, партнеров, да, то есть по времени, Давайте в 6 часов по Москве проведем это мероприятие. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, друзья мои. Пока-пока и увидимся с вами завтра.